Привет, земляне, с вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. Перпин, озвучь, пожалуйста, тему нашего сегодняшнего ролика. А почему Перпин должна озвучивать тему нашего сегодняшнего Я прошлое озвучивал. я прошлое озвучила. Я не знаю, хотели ли вы этого или не хотели. Помню, в прошлом видео я обещала, то, что если вы будете нас хорошо лайкать и комментировать, мы сделаем видео про наши школьные арты. Поэтому вот наши школьные арты. Позовься первое, пожалуйста. Я не буду начинать с самого старого, потому что мой самый старый, по факту самый стрёмный, и я хочу его просто оставить напоследок. Блин. Ну тогда давай начинать с более-менее нормальных артур. Хорошо. Я уже говорила в другом видео, смогли вы его или нет, неважно, что на меня очень сильно повлияло творчество Вивзи Поп. Я просто покажу те арты, которые вот можно считать вот прям конкретной перерисовкой. То есть не думайте, то, что это я так хорошо рисовала раньше. Это вот прям плагиат. Но это не так интересно, на самом деле. Тут не над чем играть, потому что они выглядят хорошо. Но, к сожалению, они выглядят хорошо, потому что это рисов. О, я, конечно, вообще первый арт видела где-то. Второй. Это персонажи Вивзи Поп, из ее комикса, который она. Она вообще его закончила, <свят>, если честно, не знаю. Я тоже не знаю. Но я просто видела первые два арта точ точно. Ну да, довольно неплохо. Короче, второй арт. А, тебе. Ты знаешь этого персонажа? По-моему, это павлин. Или какая-то птица из ее этой зоофобии. Я могу ошибаться. Нет, это не я павлин. Ошиблась. Это да, это персонаж из зоофобии, но это секси-фрау на самом деле. Робот. А, Получается, ты... ты только что призналась прямом плагиатике да. в виде поп. У меня, кстати, лицо огромное. Я, мне кажется, в оригинале оно было поменьше. Ты явно что-то переборщила. Я вижу просто на ней допросы головы. И вижу, что глаза вообще тут ну, не вмещаются Ты не понял шутку с роботом, у меня тоже есть персонаж-робот. И это тоже очень статная девушка. Но она отличается от этого персонажа. Не сильно, соглашусь. Она не сильно отличается от этого персонажа. Но если вы узнаете поближе, все нормально. Чего ты меня до... Тогда я тоже скину свои рисовки. Честно говоря, я уверена только в одном марте, что это прям стопроцентная срисовка, в остальных нет. Но кто его знает, блин? Ты ничего у меня там было в пашке. Первый точно срисовка. О, капец ты аниме. Аниме. Вот ты прям аниме. О, ни хрена себе. Ну, посмотри на пальцы на втором красиво? Посмотри на пальцы на втором арте, что И это? на третьем тоже. Что это? На первом еще незаметно, то что это чибик на втором все очень плохо. Это, это чья-то пасть. Это 40. 40, да. У меня есть арты Они, кстати, тоже в стиле Вивзи-Поп, Но это уже точно не с рисовкой Это уже я самостоятельно рисовала Где я хуманизировала свою квартиру По отдельным комнатам В тот момент мне показалось Это такой крутой идеей Потому что я никогда в жизни не видела, чтобы кто-то хуманизировал свои комнаты А в целом же идея прикольная То есть есть над чем поработать Нет. То есть мебель, обои, пол, цветовая гамма Типа сам стиль Почему никто не хуманизирует комнаты? Так, моя комната Лучшая сестра, зал Грязь на стене Ребенок, Очень, это очень Неск Аккуратные обои, ясно Просто посмотри на толщину ее талии Да, она тоньше ее ног и рук. Но это довольно неплохо выглядит рук, тоньше шеи. Следующий, зал Ой ты точно взорная Взрослая, большая комната. Растрепанные волосы. Отклеивающиеся обои. А что так мало <с одежды? Я не поняла. Кладовку держит. Почему одни девы? А, ну, ясно. Одни девочки, понятно. Сексизм, дискриминация мужчин. Конечно, девочки. Ущевление. В смысле? Погоди. Зал. А нет, хотя зал мужской род. Да, как это стрёмно. Сейчас, если подумать об этом. Ванна, туалет. Туалет меньше ванной. Ванна меньше, менее чем. В туалет вообще не парилась просто. Сразу видно две любимые комнаты. Так, ладно, маленькая кома, кухня, маленькая комната, обои разного цвета, ребенок, умная больше всего техники, а умная и ты пояснила почему. Больше всех грязь. Внизу тут обрезалась, да, тут грязь Потому что мы в своей старой квартире вообще не ремонтировали кухню И она была такая сратая, такая грязная А Это чудесный кабель? А, ну это же стиль поп. Тут вообще можно было издеваться как угодно То есть тебя удивляет то, что у нее странные ноги Но не удивляет то, что у нее нет ушей и у нее рога из волос, да? Это, это норма Коридор, который это норма, выглядит да? как... Энджел даст, ты вообще там долбанулась В смысле? Он не выглядит как Энджел Выглядит, я так и не на розовые и белые цвета Где? Коридор? Нет Погоди, во-первых, он не розы Во-вторых, эту прическу я не у Энджела, я ее у Вэгги. у нее в старых артах была вот такая вот прическа раньше. Он на он, этот коридор он в полосочках в таком пиджаке как Энджел, плюс у него разные цвета. Короче, это Энджел, ты меня не переубедишь. У Вивзи все персонажи были в полосочку раньше. У нее не было персонажей без полосочек. Я тебе отвечаю. Так, все, не заливай мне. Раз мы что говорили... Давайте покажу, короче, свою Оспони. Она довольно милая, она меня в целом встревает, что я рисовала по ней и хумки там к ней. Первый скетч просто, кстати, шедевр 10 из 10. Если ты, короче, рисуешь арты и ручкой, и, у тебя, и ты не можешь стереть, используя за маску. Просто мои старые арты. Пловни, четкие линии, аккуратные персонажи, лор... Одна идея, и твои. Просто какая-то... <свист> <свист> <свист> <свист> а тут то <только> угонишься, <свист> какой-то... Мойка? Мойра, ты чё, какая мойра, мойка? Мойра, мой... Мойра... Какое-то стра... Какое странное имя для персонажа, ну да ладно Ну если не это не так судить, звали как бы, ведьму да? раньше В смысле, это типичное ведьминское имя Она была ведьмой с... Со своим черным котом-фамильяром и, мет... и летала на метле А, это, подожди, подожди Вот эта хрень сверху, это ее фамильяр? Да, это С лицом Потому что. Я... <свят> хум <хубку> коп <в> <свят> <свят> это, это ты сейчас просто. <свят> да ладно, следующий <свят> арт лучше. Вот собак чекни. Он медиа всрат. Он ну да, прикольный. тут уже ты пыталась, как бы, ты все равно сделала аниме-глаза на пони. Ну, метла, метла очень красивая, она у тебя правда получилась шикарная, но ты ее детализировала. лучше всего. Ну потому что я хотела показать, что она сделала из палок. А разве не любая метла сделана из палок? Второй я, кстати, перерисовывала в дистале. Могу скинуть, у меня до сих пор сохранилось. Сейчас я тебе покажу. Это, короче, И с... вам сейчас тоже покажу. Это короче сансы с альтернативной вселенной. <с я сразу скажу, что или выглядит получше, чем в традишке, и на этом мы закончим. А это, кстати, правда, я не рисовала брови и уши, потому что я их тупо забывала. Ну, типа, я не знаю, как у остальных, но у меня на самом раннем этапе рисования была проблема в том, что я рисовала глаза и забывала рисовать все остальное, прилежащее к глазам. Раз мы уже заговорили про скелетов, у меня есть подборочка небольшая. Oh, oh, Давай oh, перейдем oh, к нашей oh. любимой теме, к Undertale. Я так давно ждала, когда ты скинешь арты по Андертейлу, я просто не представляю, как в твоем стиле oh. можно рисовать oh. сам. Это такой кринж. Это самый-самый первый раз, когда я его вообще попробовала нарисовать. Ну, во-первых, отмечу то, что он получился хорошо. Нет, это правда. То есть его лицо выглядит нормально. Да, пожалуй. Но по поводу ног тут, конечно, не совсем понятно. Я специально спрятала руки, потому что я не хотела прорисовывать фаланги пальцев скелет. О, мы все это делали. О, какой милашечка. Да, это был мой самый любимый. Я так нравилось Давайте. Вот вам нап напоследок драк малфой, который опять похож на бабу. Вот а ты, что? ты что, смотришь на мою грудь? Ты что? Гей! Видите это? Видите нас? Видите наши арты, которые мы делаем сейчас? Если вы это видите, значит прогресс возможен. Значит, есть будущее. И у вас, и у нас. Если вы это видите, значит монтажер не поленился вставить на наш новый арт для сравнения. О, серьезно, нет, ты что? Это что, ты поленишься. Искать? Что-то там делать. Вы не думаете, что у нас есть монтажер? Я монтажер. Мне лень. Блин, все равно вставлю. Все равно вставлю. Да. Ладно, спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Пишите в комментариях, как вам наши арты. Мы не обидимся, если вы скажете правду. Да, мы всего лишь раз вас забаним и, и не будем больше вспоминать о вас. Подписывайтесь на наш канал, жмите лайки, ставьте колокольчики. Подписывайтесь на наш общий паблик. Да, мы его создали недавно, там еще мало людей, но мы туда постим ваши фонарь. арты и Постим смешной скетч. Постим. да, в предложку все кидайте, мы все, вообще на все отвечаем. Подписывайтесь на наши сольные паблики и сольные каналы. И не подписывайтесь да, на тебя, а на этом все, всем спасибо за просмотр, всем пока!